Всем привет, друзья! Сегодня у нас рыночный день. Я пошла в 6.30 утра на рынок. Потому что рано открываются. Они в 6 уже собирать начинают. И купила, короче, сейчас я вам покажу, что я купила. Все вытащила сразу с пакета. Купила такие а, крышки, 10 штук, по 7 рублей. Ну, я купила 20. Потому что они вечно у меня уходят на варенье. На варенье я только такими крышками закрываю. Это персики. Персики для варенья. Очень хорошие, плотненькие. такие. Варенье варить буду. Фарш. Два килограмма. Ну, 2 килограмма. Свеженький. Ну, 2,200, сколько-то. И дыню, которую я люблю. я не люблю. Дыньку взяла такую, средненькую небольшую я дыню просто люблю А арбуз видимо я в детстве переела его вот так вот в тур до папы возил туда сюда и взяла на... со скидкой дала мне два ящика они друг на дружку ставятся Мне они очень нравятся очень удобные. Я сейчас сюда лук закидаю чтобы сох он. и друг на дружку ставлю мне они вообще классные. В том году она по 10 рублей продавала, а я по 25 продает. Я говорю, а что так дорого стало? Ладно, тебе как первому покупателю скидка. Вот так вот. Ну. А, я хочу пироги постряпать на выходных. Может, у меня приедут мужики. А это косточки повытаскиваю и косточки повытаскиваю персиков и варенье сварю. Может, грецкие орехи добавлю сюда даже. Вкусно будет. И детям сейчас на завтрак у нас дынька. Дынька. Так, друзья, смотрите, я дыню нарезаю детям. И Даринка кушает сценарий уже. Короче, он, у нас я... Вы знаете, у меня папа Туркмен. И я помню, когда он нарезал вот такие дольки, он вот все время ножиком так резал. И мы кушали. И мы так кушали. Мама, мама, а. Конечно, я режу. Ну как, вкуснее, а чем арбуз или арбуз вам лучше нравится? Арбуз я уже ненавижу. Ай да ладно, ненавижу. Реально. Реально? Короче, друзья, я сбегала сейчас второй раз э, в, огород, э, в огород говорю на рынок. Посмотрела. Сарайки у меня помидоры покраснели. И побежала, разве не побежала, я за скумбрией. Скумбрию купить. Пошла почти последнее, купила там. Три штуки еще осталось там кому-то. Ладно, вовремя прибежала. 8 часов. Кроме это... этого, вот она. Скумбрия. Короче, сейчас я эту морозилку положу. Пусть пока лежит там, потому что сегодня мне не даримо будет. Абрикосы опять взяла. Абрикосы взяла. Короче, 4 килограмма варенья будет. Одна женщина сказала. Апельсином, говорит, очень вкусно. Вот апельсин взяла. И грецкие орехи. С одной, одно варенье будет с грецким орехом, а другое варенье вот с апельсином. а что посмотрим, какое вкуснее, какое плачет. А ты синовая выберешь? Да? Да, и чеснока давил тузел. У меня куда-то подевалось и нету. Их. Так что для салатов мне все я надо. Это... Вкусно, девочки? Ага. ага. Так, ну все. Теперь я буду. Сейчас приборку сделаю. А, варенье еще смородину надо добавить. Ой, еще чеснок надо унести сегодня опять. С утра унесла одной женщине. И сейчас еще одной, потом еще одна позвонит. Вбирает чеснок, сладкий, Господи. На ура. Так, все. Вот молодцы, дайте я дыньку тоже люблю. Какая вкуснюшка. На, он маленькие дольки. Тарелку надо положить. Mm -mm, я не хочу. Не любишь? Не я вижу, что не любишь. Не а мама... папа. Мама, на полке Алло. Алло. Не... Mm -hmm. Алло. Я... Короче, друзья, забыла сказать. Купила такой цветок за 50 рублей. Листья хризантемы, но они мини. А цветочки, ромашки, я люблю, знаете, что ромашки люблю очень сильно. И вот один, один, одна такая, букетик один стоит 50 рублей. Она мне сует 4 за 200 рублей. Давай 200 рублей хватит. Я говорю, так я это размножу, у меня один, одного хватит. Ладно, давай за 100 рублей возьми. Два букетика. Я говорю, не надо мне. И вот она мне потом кое-как я ее уговорила, дайте мне один, мне больше не надо. Потом только она сообразила, что мне правда больше не надо. Так, смотрите, у меня дыню только Дарина ест. Глазки опухли, много воды пьет. Да? Амина с Динарой поели по кусочку. Арбуз. Арбуз надо, да, вам? Надо арбуз а, купить? А я хочу арбуз. Ладно, куплю арбуз. Ладно, попозже. Я сейчас покушаю, укушать хочу. Пока-пока скажи Аминовсе. Пока-пока. Или тебя укусила опять какая-то шавка. Укусила, наверное, ее опять. Машкара какая-то. Смотрите, друзья. Короче, наступил вечер, все. Хозяйство накормили. Я решила все-таки сделать все в одном. Меня, потому что пока я делала одно второго дети, у меня килограмма по нуля. Ну, думаю, что, куда деваться? Пришлось сделать апельсин и грецкий орех, абрикосы, сахар все вместе. Он так вечеру потаял хорошо, сироп такой вышел. Ну все, я сегодня сварю его, сварю и закатаю по банкам. Прям лето в банке будет, желтая-желтая, красивый цвет. Ну что, друзья, я отдохнула, после леса поспала хорошенько, полтора часика. Голове стало легче, а то у меня голова так начала болеть, как обычно. И а сейчас я в данный момент стиркой занимаюсь, ну как, стиралка занимается стиркой, а я... Сейчас готовкой буду заниматься, и прежде чем готовкой заниматься, я сейчас собираюсь варенье вытащить. Вот наше малиновое варенье, которое я варила, да? Потом смородиновое, оно такое загустевшее, обалденное. Потом вот вчера ночью э, варила абрикосовое варенье. Смотрите, какое солнце в банке Натурально. Вот грецкие орехи, апельсины. Да, вот это у меня смородина осталась, его, я его к чаю Оставила. Затем а, вот абрикосовое варенье. Оно было загустевшее, я вытащила из холодильника, в холодильнике стояла Очень вкусное варенье. Я Даринке делаю, вот добавляю вот эту жидкость и а, бутылочку, которую она пьет. Получается, знаете как, а, апельсиново-персиковый сок натуральный. Прям вкус такой обалденный, обалденный. Тебе надо. Да? Тебе надо это. Это мама сейчас подвал вытащит. Это мама сейчас подвал вытащит. Вот варенье. Да, мама. Вот. Вот это столько варенья у меня. Это в холодильнике стояло. Это я вчера сварила. И сейчас, в данный момент, собираюсь вытащить. Да, потому что у меня варенье, а тут все с вытаскивать очень много э, в холодильнике стояло. Место занимает. Вот. И потом я буду кошеварить. То есть, кушать надо варить. Геналька сами с девочками сходили за солью. Собираются еще огурчики. Чуть Чуток собрала на пару баночек. А посолить надо. А вот. А завтра, может быть, сделаю консерву. Ну, видно будет. Посмотрим. Да? Да, кукла моя? Ай, ты какая у меня! девчоночка ага-ага ага-ага ага-ага аккуратно